Ну что ж, а сегодня мы начинаем обзор такой э, недавно вышедшей игры, как Urban Trial Playground, друзья. Ну и собственно это у нас мотоциклетная аркада, как она еще отображается в жанре экшен и казуальная игра. Вот Предстоит естественно кататься на мотоцикле, это игра для фанатов адреналина и фристайла. Нам предстоит комбинировать трюки по-разному и зарабатывать очки, чтобы попасть в лидеры ну и вот в таком все духе. Ну что ж, сегодня мы делаем на нее первый взгляд. Новый обзор от меня, так сказать. Давайте посмотрим э, вначале на интерфейс. Э, интерфейс тут достаточно, э, так сказать, понятный. Игрушка, как видите, на русском языке уже. То есть, все, не надо ничего докачивать, доустанавливать. устанавливать. Э, по умолчанию определяет, какой у вас язык. А может быть он по умолчанию и здесь стоит. Я, если честно, язык не менял сразу же был русский так ну что ж смотрим какие у нас здесь параметры я поставлю качество графики на высокий уровень и попробую поиграть на нем как это будет сказываться на так сказать моем компьютере я пока не знаю играю в нее совершенно первый раз до этого я даже ее не запускал ну что ж вместе будем так сказать осваивать будем знакомиться так все достаточно просто, управление у нас идет Тут клавишами, мышкой, к сожалению, я здесь водить по экрану не могу, я так понимаю И кататься, когда мы будем также Будет все осуществляться Клавишами, ну что ж, давайте Не будем здесь долго останавливаться Потому что настроек у нас достаточно немного Здесь разных всяких, так, изменить вид Давайте зайдем в эту вкладочку м Что ж, мы можем изменить вид как нашего Байка, я так понимаю, так и нашего гонщика Давайте посмотрим, что можно менять У нашего байка, мотоцикл м Собственно, мы видим его в правом верхнем углу характеристики это мощность, ловкость, тормоза Так, мотор, колеса То есть, ага, тут можно по-разному все выбирать Изменим внешний вид нашего байка, друзья Давайте выберем мотоцикл и смотрим Ну, я вижу, что у нас все закрыто И доступен нам только Street Fighter, да, начальный вариант Остальные мотоциклы, они откроются, скорее всего, в процессе, да И, как мы видим, у них у всех в основном растет ловкость ну, с чем это связано? Скорее всего, с тем, что и моторы, и колесы, и тормоза, покраска и наклейки, наверное, тоже несут какую-то э, определенную нагрузку. Давайте глянем в моторах, что же мы можем себе позволить. Ну, мы как видим, да, и как я и думал, что вот эти вот параметры, они и влияют на... Дальнейшие, так сказать, характеристики Нашего железного коня Вот то, что у нас сейчас стоит, это стандартный Двигатель Вэтвин, 62 лошадиные силы Также можем заменить потом по подороже И помощнее, ну, надо копить Я так понимаю, какую-то игровую Валюту, чтобы это все делать, дальше смотрим друзья. Это у нас колеса также все стоит денег. Интересный момент и факт, что когда мы выбираем какой-то, допустим, другой вид апгрейда, у нас это отражается на нашем байке. И, как видите, все благополучно так сменяется. Преображая наш байк в лучшую, а иногда даже не в очень лучшую сторону. Так, ну что ж, давайте смотрим дальше. У нас какие есть еще варианты. колес мы посмотрели. Дальше смотрим тормоза. Так, из тормозов доступны э, несколько вариантов. Уже в открытом доступе, но у нас нет денег. Э, как мы видим, у нас пока что 0. То есть я не вру, я не начинал, не играл в нее даже. Играть будем сейчас вместе с вами, друзья. Так, значит, э, как видите, тормоза, когда мы выбираем, у нас также на нашей модельке. Кстати, ее крутить, я вижу, никак нельзя. Э, на нашей модельке они тоже выбираются и меняются. Так, ну что же, смотрим дальше. Покраска. Ну, посту, все понятно, я думаю. Это вот Некоторые элементы у нас преображаются в нашем мотоцикле Так, и наклейки, я думаю, здесь тоже все предельно просто и понятно Тоже внешние, так сказать, декоративные элементы на характеристики конкретно наши никак они не влияют Так, ну что ж, дальше мы посмотрели на байк Теперь давайте взглянем на гонщика Да, друзья, тут можно выбрать нашего крутого парня, нашего персонажа А может даже и не парня, а даже девушку я правильно думаю, что можно выбрать девушку. Да, вот такую вот бобеночку мы тоже можем выбрать, друзья. Вот такая она у нас стильная, крутая. И все-таки выберем, конечно же, мы ее. Да, и давайте откостомизируем. То есть, иногда хочется поиграть с женским персонажем. Так. Что ж, такую можем кепочку Ну, короче, кастомизировать я не буду, потому что это все стоит денег Как мы знаем, что женщина девать не такое уж простое и дешевое занятие Поэтому здесь мы пока остановимся на том шмоте, какой у нее есть Да, я так понимаю, и с торсом, и с ногами, и с кедами все так же обстоит Ну, в общем, смотрите, главная суть донести до вас, что все у нас кастомизируется И персонаж, и наш байк И, как мы видим, при кастомизации все меняется динамически А не просто там что-то замыливается и размазывается все Ребятки на достаточно хорошем уровне Здесь выполнено в этом плане Так, ну что ж, давайте приступим к самому главному Это геймплей Гонщика и байка, байки мы посмотрели, как кастомизируется а, Давайте попробуем уже отыграем Что же нам игра данная предоставит Так, ну как мы видим, есть одиночная игра Есть испытания И есть сетевая игра То есть в нее можно поиграть также и с друзьями Я так понимаю но мы это, в общем, потом попробуем, а, потестируем. Давайте сначала попробуем в одиночке, катанем, и почувствуем, что и как здесь, собственно, происходит. Итак, нам предлагают выбрать уровень. А, в правом верхнем углу, углу мы видим, так называемые, видимо, какие-то очки, звезд, испытания и фишки. Я, если честно, пока немножко не понимаю, за что это отвечает. Это, я так понимаю, различные карты. Давайте начнем с обучения. Да, это, скорее всего, мои какие-либо награды и достижения, скорее всего, да-да-да, в данной игрушечке. Так, ну давайте начнем с обучения и со снов Итак, вот нас уже пускают, в, так сказать, в нашу первую заездочку Что мы здесь делаем? Как мы тут управляем? Так, клавиша вперед, вверх, это понятно, что вперед Играю, кстати, ребят, на клавиатуре и посмотрим, как же здесь удобно То есть все очень просто и легко Uh, ну и также uh, дублир дублируют, короче, клавиши, uh, клавиши VS-AD, как всегда стандарт. Вот мы на, их и будем, на них и будем играть. Так, ну что ж, uh, поехали, ребят, потихонечку. Влево-вправо рулить нельзя. Uh, Влево-вправо это мы, я так понимаю, наклоняемся вперед или назад. То есть тут все элементарно и просто. Я помню, раньше, uh, давным-давно, я играл с подобным управлением в игрушку на телефоне, где джойстиком также можно было управлять. Так, и что? Мы все уже проехали, что ли? Так, нажмите, нажмите так-так-так, чтобы затормозить. Это что у нас? Это у нас какие-то клавиши, я так понимаю, равно. Нажмите Enter, чтобы продолжить. Так, какие клавиши, чтобы затормозить что-то? Я так и не понял. Я, по-моему, так и делаю, да? То есть на S это затормозить, на V это вперед. Или пробел. А, ну пробел это прыжок. Так, пробел это прыжок. Вот мы так вот весело скачем, да? Так, еще один пункт выполним. Дальше смотрим. Наклоняйтесь, значит, туда-сюда. Э, чтобы удерживать равновесие. Но я понял, что это те самые клавиши, про которые я уже сказал. То есть, это В, влево-вправо, естественно, А это D, на С это у нас э, тормоз. Да, тут то -то тоже, в принципе, все понятно. Так, едем дальше. Так, можно уже, наверное, газку-то поддать. Вот так вот, раз. Вроде пока получается. Да, то есть мы можем пульсировать вот так вот влево-вправо. Так, далее что? Нажмите... Нажмите клавишу R, чтобы использовать передний тормоз. Давайте посмотрим. Так, что это я сбросил? R это сброс, я так понимаю, уровня. А какая клавиша передний тормоз? Нажмите клавишу какую-то там. Так, ну назад тут хода нет, я так вижу, да? Какая клавиша отвечает за передний тормоз? Надо, надо надо разобраться пока что не пойму должна она быть близко я так понимаю не должны ее запихнуть слишком далеко так, а это что за уклонение такое интересное для разгона это понятно какое-то уклонение в бок я так понимаю да так а следующий shift ну да это уклонение это я так понимаю это нагибаться чтобы не врезаться головой в какое-нибудь препятствие на shift так и из... Удержите, чтобы уклониться. Ну вот, собственно, это я продемонстрировал. А вот с тормозом-то я, э, с передним, я что-то не понял, на что это надо нажимать. Но сейчас будем пробовать. Так, так, так, секундочку. Сейчас посмотрим, пожмякаем все вокруг клавиши. Он, я думаю, по-любому по по анимацией должен сопровождаться. Да, ребят, друзья, э, друзья, товарищи мои дорогие, есть задний ход. И в данном случае, если вы играете на клавиатуре, это кнопочка Alt. Это кнопочка Аль, да, прям под вашим большим пальцем, если вы играете на VSAD раскладке, да, а не на, не на стрелочках. Так, и что мне тут предлагают? Я так и не разобрался. Передний тормоз, друзья, нам нужен. Для разгона это понятно. Передний тормоз мне осталось определить, где. Я вот пытаюсь жамку и не могу никак найти его. Передний тормоз, ну это понятно, на пробел прыжок, а на shift это у нас уклонение, то есть вот мы едем вот так раз на shift, и все, и, и у нас все хорошо, все замечательно. Дальше что значит, смотрим, а, чтобы прыгнуть, ну с этим я уже тоже разобрался, это у нас вот замечательный пробел, это позволяет нам вот так вот прыгать. Назад, ребятки, тоже можно ехать, это все вот так вот осуществляется, чтобы набрать еще раз гончика. Так, что дальше, это что, у нас уже все? Все. Приплыли? Или что, нам куда-то надо влево? Нет. Влево-вправо тут нельзя, тут только можно а, отклоняться назад или вперед Так, через препятствие можно перепрыгивать. Ну что ж, попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй, я понял, где надо было это применить. А, ну ладно, следующий уровень давайте. Так, тут можно заново, можно выйти в меню, можно посмотреть рекорды. Я так понимаю, рекорды а, вообще учитываются всех людей. Мировые ре рекорды на этом уровне недоступны. Так, заново не будем... Ну, это и обучение, оно и понятно, почему недоступно. Давайте перейдем уже в следующий уровень и посмотрим, а, как же у нас выглядят наши трассы, которые мы будем проходить уже за очки. Three, так, готов, готов, да, поехали. Так, для разгона это понятно. Так, ну что ж, давайте тихонечко. На фристайл уровнях вы получаете очки за выполнение трюков. Так, ну что ж, тут нам нужно сделать... А, просто едем, да, давайте просто... Так, чтобы выполнить а, Вилли, разгонитесь поднимите байк на заднее колесо и немного прокатитесь. Так, так, так, ну что ж, давайте попробуем. На заднее это можно отклониться, вот так вот, да? Оп, оп, ага, все понял, очки пошли. Это я, так понимаю, выполняю в вилле. Да, чтобы выполнить стоппи, разгонитесь, а поднимите байк на переднее колесо и немного прокатитесь. Так, давайте попробуем. Так, а почему на переднее не могу... Нет, а чтобы ä, требующий ä, скорости трюк, какое-то время катитесь на высокой скорости. Так, поехали. На переднее колесо. Ну, я вот сейчас наклоняюсь немножко. Мне, мне бы сейчас передний тормоз а, не помешал, но я не могу понять, как его а, прожать. Не могу, я не нашел, ребят, где у нас передний тормоз здесь находится. Задний-то я понял, где находится, а вот передний нет. Так, так, так, чтобы выполнить требующий скорости трюк, какое-то время к... катитесь на высокой скорости. Ясно. Так, едем дальше. Так, чтобы прыгнуть далеко, разгонитесь и прыгните с, трампли... с трамплина. Ну, это понятно. Раз. Допрыгнул? Нет, по-моему, не запрыгнул. Стоп и исполнил. Что-то я, ребятки, исполнил. Что-то у меня получилось. Давайте посмотрим рекорды. Тут тоже они недоступны. Так, в минимум выходить не будем. Давайте следующий уровень сразу же переходим. Urban Trial Playground у нас, друзья, в обзоре, смотрим, наслаждаемся, кайфуем от этой великолепной мотоциклетной езды. Пока что драйва тут хватает, главное успевать вовремя жамкать на те или иные клавиши в зависимости от ситуации. Ну, это говорит о том, что нужно изучать трассы. Так, в режиме на время цель добраться до финиша. Так, так, так, добраться как можно быстрее. Для разгона нажмите «да». Ну, я понимаю, что я уже, наверное, лажаю здесь сильно. Так, если вы хотите сэкономить время, не прыгайте слишком высоко. Ну, то есть, я понял, просто пролетаем, да? Рез. Рез. Просто упали и поехали, да? Так, э, собер, э, собирайте синие секундомеры, чтобы э, получить бонус ко времени. А как их собирать? Просто, я так понимаю, ехать, они сами по пути собираются. Потому что тут влево-вправо, а кататься нельзя. Избегайте красных, за них вы получаете штрафка времени. А вот тут, я так понимаю, лучше перепрыгнуть, да? Тихо, я по-моему взял, да? Тихо. Ага, тут лучше иногда притормозить. Так, едем, едем, едем. И мы уже приехали. Так, ну я так понимаю, это тоже все обучающие миссии. Рекордов здесь никаких нет переходим в следующий уровень обучение закончен настало время реальных соревнований в раздел обучение можно вернуться в любое время это понятно так ну что ж, давайте приступим уже к более пацанским серьезным уровням и посмотрим какие же мы навыки приобрели за процесс в процессе обучения мне самому аж интересно что же мы можем показать на нормальных рейтинговых трассах так пройдите уровень без аварий заработайте 11 тысяч очков за трюк Выполните комбинацию трюков, длинный прыжок плюс высокий прыжок и так далее. Так, ну что ж, черт, где же все-таки передний тормоз -то находится у тебя, тетя? Тетя, Мотя, это уклонение, это что у нас? Не могу понять. Так, на что у нас передний тормоза? -то? Она же по-любому должна как-то уклониться. В смысле, как-то накрениться, что ли? Ну, это задний ход, это понятно. Но где же передний-то? Так, на Т. Все клавиши рядышком жампают. Так, ну на Р это у нас сброс, это я понял. Так, а вот где передний тормоз-то у тебя? Не могу, друзья, найти. Если вы найдете, обязательно пишите мне про это в комментариях. Я на клавиатуре а, тыкл тыкал не нашел. Как видите, видели, что то самое, то самое значит, обозначение в начале было не совсем корректным. Я вроде ставил графику на среднюю. А мне кажется, что здесь она совсем, совсем какая-то грустная. Да? Давайте выйдем и посмотрим, и проверим. Сейчас, ребятки, я быстренько проверю и вернусь. А, ну, то есть, друзья, не влияет абсолютно, я так понимаю, внешний вид э, не поменялся после того, как я поставил на Very Хайд, на самый высокий. И у нас все так же, я думал, как-то получше будет, но у нас все осталось то же самое. Не знаю, в чем прикол высоких и средних настроек. Может быть, они со временем прогружаются, но ладно. Так, у меня уже началась гонка, давайте выезжаем. Так, наша задача приехать э, грамотно и ни разу не убиться. Так, давайте смотреть, как и чего здесь можно делать. Да, я уже убился, а хотел без этого. Ну что ж, дальше-то что? Дальше что? Я так понимаю, лучше сбросить, да? То есть у нас тут вот одна буквально жизнь. Одна жизнь. То есть один раз мы можем упасть и, и все, грубо говоря. Так, вот я сейчас подпрыгиваю и вроде нормально сейчас получилось. Так, можно делать трюки. Попробуем. О, можно еще и переворотик сделать, но я пока рискую. Я пока не сильно рискую. Ай, не получилось опять, друзья аккуратнее надо быть То есть мы, грубо говоря, один раз а, разбились И все, начинаем заново Ну что ж, давайте пробуем А нет, хотя с другого, с другого этапа То есть доходим до определенного этапа и Эх, слишком низко Надо было немножко подальше проехать То есть да, мы, видите, начинаем с чекпоинта Я так понимаю Да, получилось Получилось даже вот такой финт сделать Тихо-тихо Аккуратнее Ой-ой-ой, сейчас что будет-то? ой вот оно и случилось. Так, ну что ж, по пляжу мы кататься не умеем. Давайте еще разочек. Вот так, зато по крышам у нас неплохо получается. Так, как-то здесь все опасно расположено. Мне кажется, что я вот-вот врежу какие-нибудь бортики. Тихо, тихо. Не так. Не повезло, друзья, не повезло. Так, на Эрз нас сброс, но переднее торможение я все-таки так и не изучил. Так, ну что ж, давайте, хоп, попробуем сейчас грамотно... Попробуем, попробуем. Попытка, не пытка. Вот так вот мы могем. Да-да-да, я-то думал, не могу, а я все могу. Так, а теперь передний. И передний даже смогли. Крутяк. Шикарно. Я говорю, напоминает мне старые добрые мотоциклы, которые у меня были на телефоне еще 10 лет назад. И вот он наш финиш. Так, что мы сделали? А, мы набрали очень... Хреновый результат, я так понимаю, одна всего звезда, а их тут можно выбить 5. Ну что ж, давайте посмотрим следующий уровень. Наша задача все-таки не результат, а результаты мы будем делать как-нибудь за кадром, да, задрачиваясь по полной в эту игрушечку. А сейчас мы посмотрим геймплей и смотрим, ребят, следующий уровень. Чтобы разблокировать следующий уровень, нужно разработать еще звезд. Так, ну в итоге нам приходится все заново начинать. Давайте попробуем набить как можно больше звезд, как нам говорят. Иначе нам дальше просто не пройти. Вот такая вот своеобразная фишечка. Ну а куда деваться? Будем пробовать. Будем пробовать, будем выбивать. Так, ну я так понимаю, что давайте посмотрим. Заработайте 11 тысяч очков за трюк. У нас зачеркнуто, я так понимаю, что это значит. Значит, мы это выполнили. Выполните комбинацию трюков. Длинный прыжок плюс высокий прыжок. Длинный плюс высокий. И без аварий. Ну что ж, давайте попробуем. Длинный прыжок. Это считается за длинный прыжок, нет? Тихо, тихо, тихо. Нет. <you're in> <car> По-моему, без аварии у меня уже не получится. Так, давайте сразу же сбросим. Длинный прыжок и высокий прыжок. Так. Так, я не знаю, правда, что считается длинным, а что высоким. Так, так, так, разгона нам не хватает. Не хватает разгона. Вот это считается, нет, за длинный прыжок? Длинный прыжок, вроде как, да. Главное не упасть. А, высокий прыжок. Врезался, да? Я думал, по второму это этажу проеду. Не получилось. Не получилось проехать по второму. Вот это считается? Нет, за высокий прыжок. Длинный... Ай, ты зараза ж, а. Ну что ж ты падаешь-то, а? Опять, наверное, не пройду. Вот это считается за длинный прыжок или нет? На второй этаж даже заехал. Или за высокий? Нет, не считается. Ну что ж, давайте едем дальше. Не смог. Чуть-чуть прям осталось, друзья. Не смог. Не смог передний сделать переворот. Не долетаю до второго этажа. Не долетаю, сейчас порвется мой мотоцикл. Да что ж, вместе с ним порвался и я. Так, так, так. Не получается. А, вот тут еще и голова. Да, весело и весело. А я тут головой рискую. Отлично. Так, разгона, разгона. Интересно, здесь есть какое-нибудь ускорение? Чтобы как следует ускориться. Как следует. И у нас финиш. Так, ну, а я так понимаю, опять мне ничего не зачитали. Как набрать больше звезд? Наверное, надо просто получше это все дело проехать. А, ну что ж, зачеркнуто, я так понимаю, это заработать 11 очков за трюк. Длинный прыжок. А, мне нужно комбинацию трюков. Длинный прыжок плюс высокий прыжок сделать. И тогда мне, думаю, дадут звезд как можно больше. А рекорды... Не, вы не подключены к сети, выполните соединение для просмотра общего рейтинга. Так, это понятно, значит. Ну, ладненько. Наша основная задача все-таки посмотреть на геймплей. Давайте еще разочек попробуем, проедем. Так, чтобы разблокировать следующий уровень, это мы уже читали, поэтому остается только одно, это начать игру заново. Не знаю, ребят, с чем связано, но э, замена настроек никак практически не влияет на внешнее отображение. Может быть это у меня так на моем среднем компьютере? Или это, в принципе, видите, у нас вокруг нас текстурки, хотя на главном экране они выглядят гораздо сочнее и ярче. Не знаю, с чем это связано. Может быть, просто какие-то недоработки самой игре. Ну что ж, поехали. Еще разочек попробуем газу. Так, аккуратнее. Комбинируем прыжки. Это сканает за высокий прыжок? Это за длинный прыжок сканает. Так, а за высокий? Вот это, например. Разгон. Или так. А если мы будем попробовать ехать на заднем колесе и прыгнем? М -м, черт возьми. Мне так кажется, что мне так точно не дадут никакой, никакой нормальный рейтинг. Не добиться, точнее, мне ничего нормального с такими-то прыжками кривыми. Давайте попробуем тогда высокий, так, бэкфлип, длинный. Вроде было, вроде да, мне, или мне показалось. Аккуратней, да блин, уровень без аварии пройти не удается пока что. Надо просто изучить трассу. Вот это место каверзное, и тут мы либо на задницу садимся, либо головой бьемся. А чтобы вообще у нас тут ничего не происходило, мы, значит, если тихонечко вот так вот перепрыгнем, то мы проедем по первому этажу и ничем не долбанемся. Да, так и сделаем. Иногда, кстати, можно подпрыгивать, это нам дает преимущество кое-какое. Зря, зря, зря, иногда некоторые элементы делаю лишние. Мотоцикл уже на финише, а сам-то я, видите, в канаве. Вот, кстати, я выполнил комбинацию. Так, вот тут если подпрыгнуть, то можно забр забраться даже на второй этаж. Так, тихо-тихо-тихо, главное не переборщить. Надо иногда, ребят, подпрыгивать, и так даже будет круче. Так, главное не переборщить. Да, я так понимаю, сейчас мы проехали э, получше и заработали аж целых три звезды. А с тремя звездами я помню, что меня должны пропустить на следующий уровень. Да, так, оно и есть. Круто, друзья. Я думал, что сегодня не пройду до третьего уровня. Точнее, до следующего уровня. А оказалось, прошел. Ну что ж, давайте пробуем, смотрим, что у нас за следующий уровень. Можно откатывать на первом. О, у нас тут ночь. И мы катаемся в ночь. Крутяк. Пройдите уровень без аварий и оставайтесь в воздухе 2 секунды. Можно ли тут так? 2 секунды не получилось. А если подпрыгнуть? смог? По... Да, получилось, ребятки, у меня 2 секунды остаться в воздухе. Так, так, так. Да, с прыжками как-то даже поинтереснее получается. Не пойму, почему замыленные все? Я ставил настройки на максимальные. Вау. Вау. Ага, это таймер я взял. Он мне вроде как ни, ни к чему, да? Это я только во вред себе. Красный таймер, если мы берем, то у нас прибавляется время. А когда у нас э, мы за больше время проезжаем трассу, меньше очков, я так понимаю, дают. Так, разгончик. Ага, вот там, кстати, был зеленый таймер. Его можно было взять, но я до него не дотянул. Ну-ка, здесь если попробуем. Взяли. Взяли мы таймер. А, про... Проехать уровень без аварии тоже выполнили. Что-то как-то легко прям. И сразу же три звезды. И сразу у нас все четенько получилось. Так, статистика, туристы. М -м -м -м, бонус ко времени. Давайте попробуем следующий уровень тогда. Что-то меня понесло. Я не думал, что тут уровень за уровнем буду проходить. А оказывается, получается, друзья. Все-таки помнят еще руки те времена, когда я выбивал рекорды в мобильной игрушечке на такого же плана. Так, ну что ж, выезжаем. Заработайте 2500 очков за выполнение трюка. Длинный прыжок. 300 баллов дают. А, это, это монетки, кстати. Выполните высокий прыжок. 500 дают. Это, я так понимаю, денежки. Ну что ж, попробуем. Длинный и высокий прыжок. Так, тихонечко разгоняемся. Как здесь красиво. Как здесь круто. Так, тихо-тихо-тихо. Ах ты ж зараза-то, а! Какое место-то нехорошее. Надо здесь как-то... Вот тут как-то надо подпрыгнуть немножко, да, чтобы перелететь. Так, тихо. Тихо-тихо. Все, я без аварии, я уже... Тут что у нас? Я думал, под пот пот пот потолок сейчас задену, не задел. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихонечко-тихонечко. Оп-оп-оп. Так-так-так, а тут можно подпрыгнуть, наверное, Нет. Ладно, что-то мы взяли даже. Так. Аккуратнее. Аккуратнее. Тут можно и повыпендриваться чуть-чуть. Шикарно. Тут, наверное, еще... Люблю вот этот задний переворот. Передний не всегда получается, а вот задний-то постоянно, я смотрю. Оп, тихонечко. Что-то я там даже уже выполнил. А вот высокий прыжок э, не получилось. Ничего себе. Охренеть просто. Охренеть, друзья. Вот так вот бывает иногда с первого раза прям мы накатали максимальное количество звезд. И даже я, наверное, думаю, посоревновался бы с таким результатом. Э, и в сетевых, так сказать. По сетевым, как бы, результатам, да. Пляжная жизнь у нас началась. Поехали. А, пройдите уровень без аварий и остав... оставайтесь в воздухе 2 секунды. Я думаю, это несложное испытание. И мы их постараемся выполнить. Газу. Все, поехали. Так, мячик вон отсюда. Вау, шикардос просто. Но две секунды не получилось зависнуть. Там, кстати, можно было задом проехать. Не получилось. Не получилось задом. В одном месте там можно было задом. Тихо. Тут можно тихонечко. Это мы какие-то оч очки получаем, да? То есть, если понизу проедем, тут у нас тоже какие-то бонусы получаем. Вот так вот. Какой-то я даже бонус, друзья, взял. Красота-то какая. Одно только заглядение по пляжам вот так вот летать тихо-тихо. Да? да что ж ты будешь делать-то? А? Две аварии у меня. Да, начинаем с чекпоинта. Да, даже головой не задел, шикарно. А вот здесь что-то прям стенка какая-то меня подвела. Зря я прыгнул. Вот так вот вылетаем. Вот так вот. Головой главное не стукнуться. Тихо, тихо. Да что ж ты будешь делать-то, а? Да, сложнее трассы на самом деле идут. Так. Главное чувствовать баланс. Вот сейчас я вроде его почувствовал. Так, вот стеночку можно и так пробить. Это коробки всего лишь. Тихо, тихо. Так, еще чекпоинт. Там у нас красные часики, их желательно не брать. Хотя я еще не совсем разбираюсь в этих всех штучках, которые мы подбираем. Так, как-то просто мы едем, просто ненапряжно. Просто едем, друзья. Где-то подпрыгиваем. Где-то что-то берем, подбираем. Так, где-то здесь, наверное, нужно было подпрыгнуть. Я так понимаю, скоро уже и финиш не за горами, да. Ну что ж, мы немножечко хреново прокатились и по времени, и по остальному. Ну что ж, давайте попробуем заново. Что-то прям мне понравилось по этой трассе кататься. Я хочу, конечно же, больше очков набрать. Чтобы результат-то нам нужен лучше, правильно? А чем мы как лохи-то прокатились? Давай-ка наберем максимальный результат. Так, главное это без аварий и оставаться в воздухе 2 секунды. А здесь, кстати, с этим я заметил, что сложновато. Ох ты, моя тень уже давно уехала. Это типа как я в прошлый раз, что ли, ехал? Или что это? Ах ты, в прошлый раз даже лучше я ехал. Какая-то тенька, вы видели, уже уехала? Вот так вот она сразу прям едет. Видите, это, видимо, прошлый мой результат... Как я в прошлый раз ехал. Блин, надо было подпрыгнуть. Ну ладно. Так, аккуратнее. Аккуратнее, аккуратнее. Так, вот тут можно сейчас удариться головой, но мы этого не сделаем. Просто едем. Хотя здесь можно подпрыгивать и финты какие-то делать интересные. Например, вот здесь. Или вот здесь, вот, например, можно, мне кажется, перелететь очень даже э, нехило так. Еще один чекпоинт. Раз. Две секунды не получается. Без аварии уже точно не получится. Так, здесь можно и финтануть. Получилось у нас перевернуться. Но не получается набрать прям перед финишем. Или уже после финиша, да. После финиша я навернулся. Так, ну что ж, давайте заново попробуем. Интересная миссия на самом деле. Но у меня не получается ее пройти Да, сложновато Сложновато становится, надо запоминать трассу Надо все Все штучки, которые на пути появляются Собирать, там, кстати, внизу тоже было Можно было тихонечко съехать Подпрыгнем Оп, Главное головой не удариться Ах, Тут надо было тоже подпрыгнуть, но я уже Не успел это сделать Вот сейчас вот вроде должны ждать Да, в воздухе, да, да, да, сейчас главное просто проехать Чтобы без аварии у нас было Без. А Тихо, тихо Баланс, баланс Тихонечко, я не буду сейчас здесь рисковать Мне нужно просто проехать без э, гребаных аварий Аккуратненько Вот тут можно подпрыгнуть, чтобы эту штуку не брать, да? Вау Вау, вау, друзья, эффект Тихо, тихо, тихо Вот сейчас ты выпендриваешься, ведь знаю Главное сохранять спокойствие Тут можно и подпрыгнуть Тихо, тихо, тихо Оп, отлично едем, отлично едем Так, так, так, вот тут надо было раньше подпрыгнуть все, друзья, это финиш. Awesome. Да. Проехали без аварии, проехали мы четенько. И у нас разблокированы новые запчасти. Загните в гараж. Ну да, круто проехали в этот раз. <laughs> в прошлые разы было гораздо хуже. Ну что ж, нам дали какую-то запчасть. Давайте попробуем заглянуть в меню, как нам предлагают. И глянем, что же нам там припасли. Что же там у нас интересного. Так, что там нам припасли? Параметры изменить, изменить вид, скорее всего. Байк. Мотоцикл. Ну, я думаю, не мотоцикл, а что-то другое, наверное, да? Так, я что-то не совсем запомнил, что мне разблокировали. Но это понятно, что на это у меня деньги, денег хватает на апгрейды на разные. Что-то мне там дали, какой-то, какой-то, что-то мне там, в общем, плюшку какую-то подкинули. Но я толком не понял, что. Для гонщика, наверное, что-то. Так-так, голова. Ребят, в общем, мне что-то там дали, какие-то достижения, я открыл. Но пока мы на это акцентировать внимание не будем Посмотрите сами В общем, ребят, в целом, в принципе, игрушка мне понравилась Баллов 7 из 10 я ей точно поставлю То есть за эту драйвовость, за эту кайфовость, которой ты получаешь в процессе езды на этом замечательном байке Ну что, ребят, думаете вы по этой игре? Обязательно пишите в комментариях Естественно, прохождение, как всегда, будет зависеть от того, насколько активны вы будете А насколько будете много лайков ставить, насколько будет она вам интересна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 с вами до новых встреч, друзья!